Сейчас жесткие диски, они же стоят пять тысяч рублей, а аналог он же мало места занимает. Во-первых, речь тоже идет про качество. В любом случае SSD, допустим, реально, что можно купить, допустим, 256 гигабайт за 6 тысяч. Ну, Там все равно на месяц его не хватит. Ну, неделя, может быть. Ну Если взять, допустим, там двухтарайные за те же деньги, двухтерабайтные, и уже скупать там может жить вообще газели с сумасшедшим Да, ну там подвесок. На самом деле, вот по спецтехнике живет довольно долго, которая там где-нибудь там вот на экскаваторах. Мы на экскаваторах. Ну, ну, мы поговорим, да, мы да. оставим да, ну, через ну, металлическую вот, вот эти вот RVI они шелюются там в экскаваторах, там в тунке, знаете. Есть, они но тут еще ну, назначение техники. Я вообще видел RBI регистраторы. Но вот. Скажу, это был не прошлый, не позапрошлый, как, года три назад. Видел вот у э -э, Виталия там эти регистраторы. По-моему, это все с одной коробки вынималось. Вот. Может быть, я не прав, может они тестировали тогда. Ну, как бы в основном это вот. Нет, ну, то, что было у нас, ну, аналог, где вот, таких, в где-то да, таких не На самом деле же мобильные регистраторы, вот, допустим, мы сейчас, которые смотрим, там они в принципе позволяют подключиться к отношению автомобиля же ну, это... уже скорость и так далее. Нет, ну, это, ну, специалисты понятно, и программное обеспечение, да. Нам есть, нам проще скорость, нам много проще про скорость. GPS он, как бы, ну, ГЛОНАС, он все равно нужен там, да, для что Ну вот ну, на мобильных регистраторах тоже, то есть как опция идет, вы берете полный набор, который надо. Wi-Fi надо, не надо, GPS надо, не надо, 3 g 3G 4 надо, не знаю. То есть, если либо это будет удорожание за счет дополнительного, ну, и, либо, либо, либо. Mm -hmm. Значит, вы видели, что в ближайшее время будет цифровой. Именно ну, пока вот сейчас появится ХП, но цифровые, ну, не знаю, я пока даже не рассматривал. Цифровые, mm -hmm. да. Цифровой. Мы да. ну, пока не смотрели именно на цифровой. Mm -hmm. А зачем цифровые на самом деле? Во-первых, э, во-первых, да, пои, монтажа, наводки, ну, естественно, ну, цифры, сами понимаете, да? Ну даже там, машина, то есть хрена узнаешь, там, в проводке. Вся суть в том, что да, транспорт разный, ну, начиная от пассажирских, там, грубо говоря, газель, там фазиков, заканчивая там. Вон... Ну, современные там в Мерседесские автобусы. Да, и автобус. там какой-нибудь там драно МТЗ на транслифти в какой нибудь там Улюбинский вот, ну как бы там, естественно, у которого гигратор... И... Ну, не знаю, понятно, просто, да, просто да, свести да, там да. во всех диапазонах и бросаешь посуды, как а, взял, так, и, ну, как взял бросаешь, и там просто какая-нибудь такая полоса на экране получается вместо изображения. Все. Ну, соответственно, вот. И еще ну, смысл в том, что берешь готовые бачкорды, заводские, залитые, не делаешь ничего, не обжимаешь, их щелк, щелк, все. все, и они не окисляются, там ничего не происходит. Да. Ну, а вот эти то что делают монтажные там живые здесь все ну да да да ну такая же история там с камер тоже там, особенно вот это если разнесенное отдельно там питание отдельное видео идет там вообще сюда окисляется покрывается вот, особенно на профессиональных камерах там да. да. <свы> какие-то проблемы там, особенно если камера стоит на стаблее экскаватора, там. вот так, да, он копает где-нибудь там. там да, ставили именно пока аналогу регистратора, точно знаю. Нет, ну в том-то и проблема, что с аналогом, где они не искать.